Подписывайтесь на канал, пишите комментарии, ставьте лайки. Что с вами, Сара? Вы так похудели? Ой, я так переживаю, так переживаю, аж не могу. А что такое? Муж стал мне... Изменять. Так разведитесь. Ну, я сейчас не могу. Мне еще нужно 5 кило сбросить.